Вкусные новости Ставрополя при поддержке кафе «Восток» представляют Таланты Ставропольского края Студия восточного танца «Дракон из трекоза» стали участниками нашего творческого марафона Талантливые танцовщицы постигают секреты Востока в городе Михайловске под руководством настоящего мастера своего дела Кондратенко Анжелики Александровны что примечательно, в студии занимаются как дети, так и их мамы. И даже бабушки. Желаем творческих успехов в проекте «Таланты Ставропольского края». Генеральный партнер «Кафе Восток». Вкусные новости Ставрополя.